Приветствую вас, друзья! Сегодняшнее видео адресовано тем, кто не может уснуть вечером, кто не может остановить бег мыслей и остановить внутренние диалоги. Что для этого нужно сделать? Конечно же выполнить простую медитацию, что мы с вами сегодня и сделаем. Мы настраиваемся на практику, мы раскрываем наши колени, садимся на ягодицы, достаем седалищные кости, плечи опускаем вниз и из этого положения выполняем вдох-выдох. Спокойно настраиваемся на практику. Спокойный вдох и спокойный выдох. Еще раз также вдох и выдох. Оставим руки внизу, разворачиваем кисти вверх, соединяем большой и указательный палец, плечи опускаем и сосредотачиваемся на своем дыхании. Спокойный вдох и выдох. И еще раз вдох и выдох. Старайтесь, чтобы ваш выдох был длиннее вдоха, если у вас есть внутренняя суета, если вы стараетесь переключиться на какие-то мысли, посчитайте про себя, сколько щитов получается вдох и сколько щитов получается выдох, наблюдайте себя. Углубляйте ваш выдох, прикройте ваши глаза или закройте ваши глаза. Если ваши глаза закрыты, направляйте ваш взгляд между брови. Если ваши глаза открыты, направляйте ваш взгляд на кончик носа. Послушайте свой выдох, слушайте как ваше тело расслабляется, переведите ваше внимание в ваш шейный отдел, почувствуйте как шея удлиняется. Плечи опускаются. Сейчас мы со вдохом переведем наши кисти на затылок к основанию черепа. И сейчас мы вытянем нашу шею вверх. Мы можем слегка помочь себе руками, как бы погладить шею и вытянуть ее вверх, удлиняя шею и освобождая подтолк. Со вдохом опускаем руки вниз на колени, округляем поясницу, тянемся поясницей назад, выпрямляемся и переходим в положение лежа на спине. Ложимся на спину, встраиваемся так, чтобы наша шея была расслаблена. Под затылок можно положить что-нибудь валик, например, у меня йогурский кирпич. Из этого положения мы полностью опускаем плечи вниз, поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз, да, укладываем лопатки вниз и раскрывая грудную клетку, уводим руки в стороны. Сейчас мы покачаем головой из стороны в сторону и постараемся почувствовать, что наша шея максимально расслабляется. Почувствуйте, не вкладываем силы в движение. И снова слушаем себя, слушаем свои ощущения. Если мы не можем себе, а, остановить бег мыслей, мы стараемся представить себе, что нос щекочет а, травинка. Представьте себе эту травинку и постарайтесь от нее уклониться. Переведите ваше внимание в дыхание. Почувствуйте, одна сторона вдох, другая сторона выдох. Теперь понаблюдайте, как вдох мягко перетекает в выдох. Теперь останьтесь в центре, проверьте, как, проверьте, как ваши плечи опустились вниз, расслабились вниз. Почувствуйте, как ваши руки растекаются по полу. Теперь представьте, как грудная клетка раскрывается и по плечам вниз стекает вся ваша усталость, все напряжение, которое было за день. Почувствуйте, как ваше тело мягко, медленно погружается в пол, в ковер, в вашу постель. Представьте себе мягкое-мягкое погружение. Переведите ваше внимание в дыхание. Почувствуйте, как выдох опускает ваш живот вниз, как будто сдувает шар. Спокойный вдох. Раскрывая грудную клетку, расслабляю плечи и выдох. Расслабляя живот. Теперь вы переводите ваше внимание в таз, к ягодицам. Вы чувствуете, как ваши ягодицы мягко погружаются в пол. Расслабляется полностью. Ваша спина, поясница. И мысленно проходим от макушки, проверяем шея, плечи расслаблены, грудная клетка раскрыта, таз расслабился. Теперь слегка раскачайте таз вправо-влево, как будто вас раскачивает ветер. Стопы мягко перекатываются с ребра на ребро. Последний раз так теперь мы с вами останемся в центре и переведем наше внимание в наши стопы. Раскроем пальцы ног, почувствуем основание большого пальца, чувствуем, как пальцы ног вытягиваются по полу, как лучи солнца. Понаблюдайте ваши стопы, понаблюдайте ваши пальцы ног. Теперь с вдохом выпрямляем обе ноги, вытягиваемся. Расслабьте ваши стопы, почувствуйте, как стопы раскрылись в разные стороны. Переведите внимание к вашему тазу, к вашему животу. Почувствуйте, как раскрылись ваши тазобедренные суставы. И спокойно подышите. Найдите самую напряженную точку. Понаблюдайте ее. И выдохом расслабьте ее. Теперь еще разочек мысли над макушкой. Пройдитесь вниз к стопам. Шея, плечи, руки, лопатки, живот, ягодицы, бедра, колени, стопы, пальцы ног. Все расслаблено. Сделайте вдох через макушку. Выдохните через солнечное сплетение. И еще раз так же. Теперь сделайте вдох через макушку и выдохните через пальцы рук. Передохните через макушку и выдохните через пальцы ног. Мысленно представьте себя со стороны, как будто вы наблюдаете за своим телом. Вверху. Почувствуйте, как вашему телу легко, спокойно. Вы как будто на облаке парите. Теперь сделайте вдох и на выдохе развернитесь на правый бок. Подтяните колени к животу. Округлите вашу спину и почувствуйте, как ваше тело мягко расслабляется, вы чувствуете приятную волну по вашему позвоночнику.